Больше святыни, чем Иисуса вокров, и течет с Палестины, тот источник святой, если к ней прикоснусь, нету места грехам, Ведь в крови Иисуса есть спасение нам. Капля крови Христа Мне на сердце упала, где была темнота, светом там засияла. Есть спасение мне и от беды исцеление в этой капле вполне нахожу я прощение. Я склоняюсь смиренно У подножья креста Славою озаренный Вижу образ Христа Этот мир искупила Акция Божьего кровь Так творцом отразилась Неземная любовь Капля крови Христа где на сердце упала, где была темнота, светом там засияла. Не спасение мне и обед исцеление в этой капле вполне нахожу я прощение. Грехи всего одна Пред Богом покаяние и вера Что в жертву жизни Иисуса отдана И это есть любви Господней мера Святая кровь пролитая за всех Что может быть для грешника дороже И если над тобою властен грех Ты победишь его лишь силой Божьей